Внимание, внимание! Решила сделать салат, который и назову Что попало. То есть, все, что у меня есть, я сейчас это все попробую покрышить и попробовать, что из этого получится. Какой оно на вкус? Если понравится, то можно готовить. Что? Начинаем? Мой салат. Что попало, режем соответственно капусту. Порезала, высыпаю. Глубокую мысочку. Теперь я порежу помидорки. Тоже полосками. Нож тупой. Хозяина дома нету. Поэтому как-то так придется саму потачить. Ну попозже. Я же от Бога. Поэтому на такой мелочи я останавливаться не буду. Порезала. Высыпаем. Самое интересное, какой получится этот салат. Ни разу не пробовала. Яйцо режем. так, Дорезала полосочками. Высыпаем. теперь режем колбасу колбасу тоже я вот почти полосочками такими нарезала брусочками такими высыпаем теперь возьму перец проэкспериментирую тоже нарежу я его такими брусочками, в общем. Не брусочками, а полусочками. Ну и не брусочками. В общем, вот так. Так, нарезала. Высыпала. А теперь мы это все. Добавим сейчас майонез перемешаю так чуть-чуть сейчас все перемешаю попробую что это получился за салаш шо попало может он до такой степени вкусный что его кроме меня никто больше есть не будет Буду сама свои эксперименты дегустировать Перемешала. Сейчас попробую. Угу. Вы знаете, ничего. Есть можно. Пока ну, я думаю, может его еще чуть-чуть посолить. Угу. Ну, за колбасы Он такой интересный такой вкус, привкус получается. Ну все, сейчас я его хорошо презентую. Итак, мой салат, который называется «Что попало». Я думаю, сюда можно добавить еще зеленый лучок. Так, ну, для цвета будет очень даже интересно. А я сейчас еще попробую сюда добавить огурец. Но этого я вам уже не покажу. Вот. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Все будет доброе. Все будет хорошо. Всем добра. Пока-пока. Смотрите мои видео. Дальше будет еще как, очень много интересного.